Привет-привет! Как и обещала, вот а, еще одна дело Сишка. Я остановил свой выбор на DLC-не-герой. Называется, но no дат Борьба Итана завершена, но осталась последняя проблема. Ей займется Крис Редфилд, ветеран войны с биотерроризмом. Ну, давайте, короче, да, вот вот это вот тогда. Запускайте! Запускайте! Давайте шарманку свою, запускайте! Тогда делаем так. Че, сейчас должна э, перед этим видосом выйти э, как раз конец э, Зои. И вот как вот дополнительно вот-вот-вот бонус-бонус. Я просто разделила игры, чтобы их не смешивать. Поэтому как-то так. Все, давайте новая игра. Обычный уровень строжности-сложности. Так, Крис Редфилд, прославленный член АПБТ. А, все, мы можем продолжать. Если, если надо, почитайте. Факинг компания. Гребаная компания звонит. Готово. Можно начинать? Ничего не поделаешь. У нас дело. Лукас, упырь. Упырёныш. Он же ведь не заражен, получается. Он просто психопат грёбаный. Я сейчас за, за него буду играть? Не хочу, не хотеть, не хотеть, не хотеть. Не хотеть за Лукаса играть. Лукас это фу-фу-фу. Омерзительный человек. мерзкий человек. Фу. Простите, нет. Мы его потеряли. Нет, это ну это с безопасности. Жив и относительно здоров. А Лукас Бейкер? Он наш единственный зацепка. Он следующий. То есть, типа, ты сейчас идешь его вытаскивать, я правильно понимаю? Ох, уж этот лукас, ох, уж этот лукас. От него столько проблем. Ну, погнали. Что делать? Что у нас там со звуком? Вроде все нормально. Стрелять так, стрелять. Убивать так, убивать. Погнали. По идее, мне говорили, что тут будет... Просто вот шутан. Такой хороший шутан. Right, так, я в шахте. Кристи, э, сигнал сильный. Слышит тебя хорошо. Первый отряд кое-что сообщил. Он вскоре... Судя почему, всему, Lucas превратил шахту в свое личное убежище. Сколько человек мы потеряли? Троих лучше. Последний раз выходили на связи возле лаборатории. Это рядом. проверь эту лабораторию. Есть. То есть говорили мне, что это шутан. Так, ну кому мы уже поиграли. Почему бы нам и дальненьким не сыграть? Так. Так-то, так-то. Жуков он, правда, не ест. Я так подозреваю. Может, он жрет что-то другое? Так, а что у нас, какие есть варианты? Так, у нас есть нож. У нас есть автомат. Парочка гранат. Замечательно. Ну, пойдем. Пойдем убивать. Так. Сейчас мы обойдем, конечно, вот это вот все дело. Посмотрим, поищем. Может, тут есть где-нибудь что-нибудь интересненькое. Для меня спрятанное специально. Но нет, нет, конечно же. Погубей и палкой. Сейчас начнется. Вверху какая-то трешанина происходит. Так, ну ладно. вас вот первый пошел. Это я мажу, да? Так вот хорошо прям. У меня там что-то высветилось. Когда враги шатаются, их можно бить. А, так, это на единичку у нас, да? На единичку у нас достается ножик. То есть, если враги шатаются, можно достать ножик и долбануть по ним. Опа! Опа-опа-опа-па-па-па-па-па-папа, тихо-тихо-тихо. Я тебе сейчас нападу. Сейчас я тебе нападу. Тихо, а, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да они и так сами по себе шатаются, блин. Там хрен в голову попадешь. Так, ну все, проходим дальше. А десант, десант, прям. Еще одни. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, подожди, а как его, как, как можно его бить? Подождите, я пытаюсь Сейчас, подождите, да, атаковать Перестань мне чесать пузо Это ишь ты Так, ну у нас уже пистолет заканчивается Давайте ножом попробуем повоевать я хотя бы пойму, что это такое. Лаборатория совсем рядом. Интересно, чем там занимается Лукас? Ну как чем? Мы пока анализируем. Похоже, он экспериментировал с мута мутамицетом. Е. Будем надеяться, наши люди не стали подобными О, это зря. Так, нам вниз или вверх? Так, ну тут тупик. Я так понимаю, правильно же? Тупик чтобы Лукас и не экспериментировал на ком-то, кто сам к нему пришел? Вы че, алло? Это Лукас! Вы вообще, на самом деле, нашли, конечно, с кем сотрудничать, блин. У там психологи, психиатры, блин. Все вот это вот должно быть на уровне. Неужели вы не смогли раскусить вот такого вот психопата? Серьезно? Так, а мы тут, кажется, были. Заитано. Да, мы тут были. Что это? Граната. Граната. Хорошо. Граната, она взрывается. Убивает. Разрывает. Раскидывает всю толпу. Это же прекрасно. Так, о. О, братиша. Я тебя вытащу. Оставь меня. Уже поздно. Мы оба отсюда выберемся. Смотри, у него ошейник. У меня для тебя новость. Ничего не выйдет. А это Лукас, да? О нет, на твоем месте я бы не подержался. на руку. Конечно, можешь попробовать ее снять, но я бы не советовал. Моя рука может дернуться и баба. Ах ты ж пиздец. Ой. Крис, вот что я предлагаю. Дай мне спокойно уйти, и твоя голова останется у тебя на плечах. Тоже касается твоих солдатиков? Одисьё! Мучас! Мучачос! Мучачос! Ха-ха-ха! Ты жопой мерзкая! черт! В воздухе присутствуют споры, этому там мецен Маска автоматически переключается, Так, разглядывай на индикаторе запаса кислорода. Нормально так, однако. А чё, за За комп? Я выйти отсюда могу? То есть мне сейчас нужно отсюда быстро-быстро трестать, просто убегать. Так, где отсюда выход? Выход, срочно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот еще одна дверь? Не, не забывай. как? Как пополнять запас кислорода? О, нормально. Like Похоже, ты ничем не заражен. Он... Да е-мое, чуть не обстрелась. Вернись назад и обезвредить бомбу no на своей time. руке. Некогда, я не хочу дать фору этому уроду Ясно, ну будь осторожен Так, вот тут дверка есть Блин, опять эта херня-то здесь Да, опять эти споры Ага, -а фу-фу-фу-фу-фу-фу А если мы вниз спустимся? Ага, тут все заблочено То есть это надо бежать прям Пробегать это все дело Так, нужно быстренько еще по сторонам успевать смотреть Как-то, ё Да, и тебя в пень-то не до тебя. Так, резервуар с кислородом на половину пуст. Хорошо, это не страшно. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Ладно, берем автомат тогда, или что это, или это дробаш? Крис, мы проанализировали перехваченные данные Лукаса. Как мы и думали, этот это сукин сын отправляется единением в от состояния Зои. Да? Найдите его и арестуйте. Это не должно. Так, ты точно не хочешь его завербовать? Крис, we <с> это пройденный And этап. Может, АБП удалось в этом убедить, иначе меня бы здесь не было. Мне непривычно сотрудничать с корпорацией Umbrella. Знаю, это не просто, откровенно говоря. Многие из наших работали здесь еще до нашего переобразования. А старые корпорации остались лишь что-то там воспоминания, сосредоточимся на задании. Продолжим разговор, когда вернешься, ладно? Как скажешь Что-то там Лукаса, значит Завербовать Вы же вроде бы пытались это сделать Вы же его вроде бы вербовали, не? не патрон нет, ничего нет, ничего не дают По вонючим местам таскаться заставляют Ужас Так Оцениваем тут. Ищем ништячки. Это что вообще такое? А, это ловушка. Замечательно, прекрасно. Я счастлива. У нас тут ловушка. Ловушка у нас, тут ловушка. Мы этот... О, мы можем это открыть. И куда-то просто дальше пройти, да? То есть мы что, мы можем не активировать ловушку? А, сюда нужно ключ вставить. Поняла, поняла. Ну, давайте, да, сохраняемся тогда. Да, сохраняемся. Сколько мы там? Нормально. Так, идем дальше. Ну, Лук, Лукс, говнюк. Опа. туда опять с монетками игр... играться нужно. Я, я правильно понимаю, да? Что это у нас? Три монетки сюда. И мы получим, мы получим стеро это бессрочное повышение максимального здоровья, правильно? Это что? Стабилизатор, перезарядка навсегда ускорена. Тут 5 монет. Я даже не знаю, что из этого лучше. Наверное, здоровье лучше. Ну С перезарядкой мы как-нибудь как да проживем. Так, значит, ну нам туда только получается. Там ничего нету, правильно? А, вот там подъем какой-то есть наверх. Ну-ка, давайте зайдем наверх. Просто хотя бы посмотрим, что там происходит. Это что, это портал, что ли, какой-то? Что это за херня? Вам не кажется, о том, что вот проще вот сесть в вертолет улететь и просто бросить сюда атомную бомбу, блин? Чтобы уж наверняка пошел этот лукус в баню, блин. Требуется прибор ночного видения. Зашибись! Да, что-то я так ворвалась сюда. Похромали обратно. А где я его возьму, простите? Где я возьму прибор ночного виде Тут где-нибудь есть? А где, а где, где, где? Так, наверное, я где-то вот что-то провафлила, про да? Стопудово. Так, ну тут ничего нету. А может тут? Так, это что у нас? Брифинг. Документы по операции карающий ужас. Так, ну-ка. Подождите, давайте почитаем. Что у нас там? Что дают? А, изучить. Ага. Так, операция «Карающий ужас». Основное задание – доставить Лукаса Бейкера. Место – Далви, Луизиана, США, поместье Бейкеров. Тип угрозы – плесневики, вариант «Альфа» и другие, ловушки смертельные и другие. А, примечание. В, в, в связи с нескладкой информации и другими факторами неизвестности в качестве специалиста по биооружию био на данном задании выступает Крис Редфилд. Обновление. Разведка подтвердила, что Лукас Бейкер окопался в шахте рядом с поместьем Бейкеров. Досье. Лукас Бейкер. Возможно, участник преступной организации Соединения. Роль неизвестна. Располагает ценной информацией об организации. Досье «Соединение». Преступная организация производит биологическое оружие для черного рынка. Нет данных о размерах, доли на рынке и составе. Основные подозреваемые по делу о производстве и распространении биоружия серии Е. В поместье Бейкеров находится Эвелина серии Е. Лукас Бейкер отслеживает ее активность и отправляет на по ней отчеты. Ага. Дальше. Вот это что еще за херня у нас? Что это у нас? Почему занимает место? Так. Так, для многих из вас это задание первый опыт работы с Амбреллой. И мы хотели бы кое-что прояснить. Да, некоторые из наших сотрудников вышли из печально известной корпорации. Цель новой Амбреллы куп... — искупить ужасы, творимые от имени компании ранее. Поэтому... А именно поэтому мы восстановили корпорацию в 2000, 2007 году. Мы будем выслеживать не только разработчиков и продавцов и оружия, но и их спонсоров. Мы изрядно наследили и намерены убрать за собой. Мы делаем это под именем Амбреллы, потому что берем на себя ответственность за прошлые грехи. Теперь эту ответственность разделили и вы помните об этом на заданиях. Вот так вот. Мать вашу. Так, отлично. Все, это убираем тогда. Это мы почитали. Это оно нам не нужно. Так, уходишь. Уходишь. Так, это что? Быстрый, быстродействующий. Ле... А, лекарство. Это у нас неплохо. Лекарство у нас... Ну, хорошо. Только... Где тут маска? А, вот тут. Еще дверь. Так, ладно, а тут что? Ну, тут вроде так, можно пройти. Хорошо, это радует. Значит, где-то здесь должна быть маска. И дайте я угадаю, как она будет добыта. Someone, someone там кто-то есть? Okay Все в порядке? Редфилд? Не волнуйся! This... Я найду ключ, а освобожу тебя! Right ну, боюсь, это будет невозможно. Судя потому, что он там распят... Где-то рядом околачивается Лукас и смотрит на это. И смеется, смеется, смеется. Это реально, вот как они смогли, не смогли вычислить в нем психопата? Я, конечно, понимаю, что он гений, но, ё-моё, это настолько нестабильно... Гений-психопат это очень нестабильная такая вот херня. То есть в какой-то момент он может просто вот поменять все лагеря, все, все вам карты спутать, и начнется, не пойми что. Ох ты, -мо! Так. Не то. Давай, взрывайся! Ага. Ой-ой-ой. Да, -мо. Возьми слово пожалуйста Отлично, попали Ты ползешь? А, ползет, смотрите Пополз, без, ру без ручек, без ножек но ползет э -э, давай, давай, давай То есть это надо подойти поближе, выстрелить и ударить Правильно? Да, сразу по-двоим А нечего тут околасиваться Так, тихо, тихо. А, ть, сейчас, сейчас прям. Давай. О! Патрон нет, патронов нет, патронов нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пойдет. Опа! Вы, вы вы типа бесконечные тут, я правильно понимаю? Да сокотина да сдохнет уже. Я не понимаю, в какой момент он умирает, а в какой момент не умирает. Тихо. Все мертвый нет. А так, а так мертвый. Вроде нормально. Да ио моё ещё один попал. С автоматом в руках очень сложно зачищаться, Серьезно. Так единичка. Патроны для дробаша, хорошо. Так, это же и дробаш у нас или что это? О, ключ от камеры. Черт. Ну, началось. Ты игра Лукуса. Ага. Туда нужна штука. Опять везде морды. Ему надо скучно. Очень много у него свободного времени. Все-то у него есть, блин, и деньги у семьи есть, и возможность у него всякая разная есть, блин. Иначе вы вот, просто, вот прикиньте, сколько это все дело стоит, вот, просто вот это же бешеные бабки просто. Грузовик тут стоит, мать его, грузовик. Так, куда там тебе ставить-то надо сейчас? сейчас, сейчас да? Во, вижу, все нашлась. Так. Ну, давай, вставляем. Кручу, верчу, запутать хочу. Что, все еще не собрала необходимое? Серьезно? Ладно, тогда спускаемся вниз. Тут мы вроде... А, стоп. Это для пистолета. А, вот еще что-то, какая-то деталь, правильно? Еще какая-то шестеренка. Граната. Это хорошо, но, по крайней мере, меня тут без оружия не оставляет, Это радует. Походу, тут еще что-то должно быть, раз тут вот такой... Опа! Это хорошо, пистолеты, это хорошо. Так, ну давайте мы его сразу перезарядим. О, монетка. Так. Ну, вроде все. Я думаю, это последняя должна быть деталь, да? Я надеюсь на это. Так. Теперь заработал? Голос у него такой странный. Это что за, за ктулху там восстал, мать его? Так, граната. Граната. Не пострадала ты. <свит> <свит> это что-то новенькое, замечательно, я счастлива это услышать Твою мать, тут ключ нужен? Ага встанет -а -а! а -а -а! меня, не жешь меня Что с тобой делать? Возьми ключ, я тебя умоляю О, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Эй, а -а -а -а -а. тихо, тихо, тихо, а тихо! Блин, какой он быстрый! Большой, толстый, быстрый, охренеть! А мы а вот тут что? Ну то есть нам отсюда как бы надо бежать? Так, ладно, отсюда уходим. Потому что как с этой херней добороться я как-то даже в душе не знаю. Я даже себе не представляю. Погнали дальше. Ну, давай. О! Братиша! Спокойно, все нормально. К сожалению, так и задумано. Я приманка, и ты попался. What? Что? Блин! Забери фильтр от моей маски, быстрей! Ну ты же умрешь. Я все равно не желез. Крис, он прав. Сам посмотри. Лукас нет! Ну, ладно. В принципе, мне это как-то, как я не знаю, как-то пофиг. Ну, давай свой фильтр. Забираем. Давай быстрей. Извиняйся, он там. и же все понимаю, но у тебя уже по нулям просто все. То есть мы теперь можем дышать в этой Лукас. херне, да? Лукас. Высококачественный фильтр. Отлично. Замечательно. Нам теперь нужно где-то раздобыть маску. Фильтр улучшен. Замечательно. Я счастлива. Ну какой ценой? Так, у нас 6 патронов осталось. Ну давай дробаш возьмем. Тут патронов побольше у нас. Обратно я возвращаться не буду. Так, вот доберусь за этого урода и Just тогда, Крис, не забудь, он нужен нам живым. Yeah, yeah. Да, да. Серьезно, живым? Нахрена он вам живой? С таким, как бы, я не знаю, набором психических отклонений живым он, нет, не нужен. От него лучше всего избавиться. В ночном у меня так и нету, да? Да? Да? То есть мне опять обратно возвращаться надо, да? Или как, или куда? А, вот еще одна дверь. Я же ведь не отсюда пришла, правильно? Вот тут у нас все вонючее должно быть, да? Так, ну фильтр мы уже получили, это хорошо. Тут, видимо, будет какая-то камера. Сейчас открою, и на меня побегут. Толпа просто такие. А -а -а. Я такая, нет! Они такие, да. Они нет. Так. Тут у нас, видимо, два прохода. Проход номер раз. А это у нас нужен ключ под это дело, да? Ну, пошли. Так. Ну, у нас, благо, фильтр. Мы тут нормально продержимся. Закрыто. То есть так мы не пройдем. Ладно, обходим тогда. Тихо. Это мины получается у нас, да? На них наступил ноги на, лишился. И гранат дают вообще. Что This это? Обычный патрон pretty pretty to... to to Что там она сказала? Блин, я, я просто... я проглядела. Взорвайся! А -а -а -а! Ну я про, я, про я успела прочитать, потому что патроны там бесполезны. Блин. И как-то ее упустил, и что там дальше? Я пока от него бегала, блин. Так, тогда вот сюда давай. Я потому что хер знает, что с ним делать, блин. Какие-то новые монстры. Вот посмотрите, что Лукус вообще выпаряет. Оно вам надо? Ой, деревянная монета. Прикольно. Вот. Еще один такой же. Прекрасно, я счастлива. Так, тогда уходим. Уходим дальше. Глубже, ват. Я даже не знаю, что тут вообще творится, блин. еще да да да да что-то там происходит? Там слишком темно, я ничего не вижу. А-а-а! Требуется прибор, начну... База, Зашибись. Ничего не вижу, слишком темно. Замечательно. Я, я, я рада. Ах, отлично. Получить побольше. Вообще. Где? Где? Где? Что? Я слегка тут как-то это немножечко заплутала. Значит, где-то здесь что-то должно быть. То есть это единственное место, где я могу пройти в маске. Раз я тут могу пройти в маске, значит тут что-то где-то должно быть для ночного видения. Эти хрени не взрываются? Крис! Как так? Ты без фонарика? Объясни мне, пожалуйста. Вот тут что-то есть. Закрыто. Замечательно, я счастлива. И открыть мы никак не можем? Я просто сейчас в таком легком ступоре, я как бы слегка не понимаю, что тут происходит. Где мне, мне достать этот э, визор, блин? Топу давай где-то мимо пр прошмыгнул него. Так. Тут у нас ничего нигде не открывается. Наверняка, опять же таки, нужно это будет снять какого-нибудь мертвого нашего солдата, приятеля, до друга. А, -а, а, Это типа срез прикольно, я тут прогулялась хорошо тут, ну, блядь, а где тепловизор-то? я как-то... Вот, вот, вот началось опять, вот началось Это как бы единственное место, по идее, куда я могу пройти. Правильно же Нигде ничего не валяется. Там нашему приятелю отрезали голову. Нет уже ведь тут нигде ничего такого, да? О, пистолета. Спасибо. Так, простыми пулями там чувака не возьмешь. А как? Так, на лифте мы уехать не можем. Ну, значит... Значит, все просто. Значит, нам и нужно в зеленую дверь. Потому что в ту дверь мы пройти не можем. Или мы можем туда вернуться дальше? Да? Ну, сейчас просто проверим теорию Я даже лечиться не буду, если грохнут, так грохнут, окей, как бы Я ничего тут такого не сделал, не успел сделать у Нас сейчас просто идет чисто разведка. Если грохнуть нормально, мы хотя бы начнем, у нас все гранаты будут на месте. Так, ну, давайте еще раз. Там мразота ходит огромная, которая вот прям бегает. Да, вот она. Как ее грохнуть, я хз. М или, и можно ли вообще? Или, скорее всего, тут нужно что-то такое хитрое придумать. Такое вот, прям вот. -хо -хо. Так, ну тут у нас единственная дверь, это сюда, но тут нужен ключ. Ключа у нас, соответственно, нету. это вон гуляет, Все, она нас увидела, побежала за нами теперь. Потеряла вроде бы. Так, ну мы тут, в принципе, сделали все, что могли. это локация маленькая. А та душна, душная, она прям вот эта самая. Запутанная какая-то, слегка. Слегка запутанная. Ладно, выбираемся отсюда. Покатались и хватит. Что-то я это не врубаюсь, что надо вообще сделать. Хочу странненько, странненько Да, с дедом мне нравилось больше Там было более понятно, куда идти, кого бить, что делать А тут как-то все непонятно Ну, непонятно Ну, по идее-то Тут нам специально как бы разбили глаз этому самому Нашему приятелю Туда мы пройти не можем Там, чтобы нам пройти, нужно этот самый Тоже Он даже двери не открывает и в темноте Тут тоже вот дверь есть Тоже она открывается с ключа Ничего не вижу, ничего не понимаю вообще где я? Это не открывается. Но там с другой стороны, вот мы сейчас это, получается, обходим. Монстры все? Монстров нету? Монстры кончились? Очень надеюсь на это. ибо я не понимаю, как, что с ними надо делать, я вот, я, конечно, сейчас это все дело пройду, потом посмотрю записи, что она мне там сказала, потому что я, реально, я отвлеклась, я смотрела не в ту сторону, я пыталась бежать спасаться, а тут, оказывается, ценную информацию они мне несут, дают, я сейчас, спасибо большое, то есть я никак это не могу, ничего с этим сделать, Геровенько. Мне показалось, что там. А, нет, показалось. Мне показалось, что там кто-то стоит, ждет меня, уже поджидает Такой из-за угла, выглядит. Хэ привет! Так. Значит, откуда я пришла? Вот откуда я пришла. Вперед, меня не пускают. Значит, идем сюда, правильно? Трупов никаких не вижу. Это еще что такое? Господи. Издалека кажется, что это лицо такое. Блин, ну что ж такое-то? Так. Ну сюда я не могу пройти. Да ладно, могу. <смех> это сейчас глупо было. А что я подобрала? Что это? О! Ручная граната, которая при взрыве создает вокруг себя стену огня. А, а это... Которая при взрыве выпускает парализующий газ и оглушает противников. Ну давайте мы тогда вместо вот так вот поменяем. Будем огнем кидаться. Кто у нас тут? Патроши для дробовика. Ну, тут ничего не видно. Значит, идем дальше. Антире... Что, что, Какая-то херня. Должен быть эффективно против белых монстров. Хорошо. Антире антирегенерационные пули пумы БД пули мицето мицето токсичные быстрого действия сокращение пумы БД да! Да! Предназначенные специально для уничтожения биологического оружия на основе грибов. При поражении пули выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потери тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Вот Та -та -та -та -та. То есть мне нужны какие-то пули. Так, это что? Прибор ночного видения. Наконец-то я нашла тебя. Так, это нам надо прочесть. Прибор добавляет функцию ночного видения оптическому шлему Амбреллы. И интенсификация изображения обеспечивает наилучшую видимость при слабом освещении. Кроме того, прибор дет детектирует невидимое излучение. Например, инфокрасное. Там кто-то пошел. И мне показалось, что кто-то где-то пошел. Где-то кто-то ходит. Это, или это мне лесенку кинули? Не, не кинули. Ну, мы нашли, по крайней мере, наконец-таки. Е-мое. Хм. Что опять эта козлина тут надумал? О! Оно автоматическое, замечательно. А вот теперь ты можешь это открыть, такое, да? Открывать всякое. Так, ну это нужно быть аккуратно. Это же ведь, сука, Лукас. Сейчас бы свалились бы. То есть тут есть два варианта. Они либо взрываются, либо ты, да, умираешь как-нибудь по-другому. Это же гребаный Лукас. Так, берем ствол. И весело, задорно скачем. А, вот, на Дже! На джим мы меняем патроны Вот сейчас у нас как раз патроны, которые могут убить белую мразь Твою мать! А мы можем как-нибудь? Сейчас, подождите Я сейчас немножечко не въехала, а как мы пройти? Да, никак не пробивайся, хорошо. Значит, нужно искать-то какой-то другой проход. Я так понимаю, он здесь? Значит, все-таки нужно вниз прыгать? Не, я лечиться все еще не буду, я пока не хочу. Меня расстраивает то, ну, ладно, ладно, меня расстраивает то, сколько я потратила гранат. Мне прям от одной этой мысли прям больно и печально. Это что? Так, мы что-то тут должны сделать. Тут где-нибудь какие-нибудь уровни, цифры, еще что-нибудь есть? Не вижу. Ну ладно. А, вверх-вниз-вверх. Вверх. Поняла. Так, значит, вот это вот вниз надо опустить. Единственную. Давай. Отлично. Так, это у нас все готово. Это мы все сделали. Это еще что-то херня тут запрыгала. А ну-ка, пошли нахер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кыш. Тут пошли нахер. Да-да-да! Руби, режь! Такое херня какая! Мелкая бегает, тут не пойми что. Так, бежим просто, просто выбегаем. Включаем! Да, станьте вот меня! Где лифт? да да да да да да да да закончен Точно покусали меня, блин За все, мягкое И нужное Так, с другой стороны, ага, ну стопудово, да Опять Что это вообще такое? да мой еще один деревянный. Уже три штуки есть. На бесконечную жизнь нам хватит. Там еще что-то лежит, смотрите. А, это пулемет. Пулемет стоит. Все. Что-то положили внизу. Так, значит, берем пистолет. Переключаем. И теперь он должен быть доступен для обычных атак. А, или просто умереть. Или просто сразу сдохнуть. Спокойно, спокойно, спокойно. Нет, обходим спокойненько, спокойненько, я Я могу нибудь это это снять? нет, блин! Это сейчас было неожиданно. Я вообще турели хожу, рассматриваю, а они? Епать. Ха! Напугали меня. Так, все, мне главное сейчас до сохраняшки добежать. И закончить эту серию. Перекреститься и лечь спать, все. А, сейчас ты откроешь это? Конечно, сейчас откроешь. Ооо. В смысле? Вы не сдохли. кого им потоптать надо? Да. Мазафака. Мазафака. Не прохватило! Ладно, будем пробовать уже в следующий раз. Всё, сегодня у нас как раз вышло две серии по резику. Там первая серия это концовка Зои и вторая как раз вот начало нового DLC под названием Не герой. Вот, все, спасибо большое за то, что были со мной. В следующий раз мы уже будем продолжать дан данные DLC-шку, уже будем смотреть, что как. Так, все. Спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что были со мной. А, ставьте лайки, подписывайтесь. А, все ссылки будут в описании под видео. Там есть и на ВКонтакте, на все. В общем, огромное всем спасибо. Всем пока-пока.